Всем привет! Сейчас очередное, если не угадала, значит ошиблась. Мне люди пишут иногда, но так же можно все за уши перетянуть. Я говорила, что люди это утки, символ людей, а крокодилы, которые напали, рептильная раса это крокодилы, они тут вряд ли недавно, тут много раз, то есть может быть по-разному. Вряд ли они тут последние 200 лет и связаны с коммунизмом только лишь, потому что в пирамидах лежат по, по легендам, по крайней мере, в пирамидах или под пирамидами в лабиринтах, в общем, хранятся саркофаги со священными крокодилами. То есть это 2000 лет, скорее всего. Вот мне дали мультик середина двухтысячных нулевых Середина утки и крокодилы, и у них там между собой приключения. Выясняют отношения крокодилы с утками. Показалось, почему такой сюжет, почему такая подборка животных. Очередное показалось, как и предыдущий клип, который вчера, если хотите, текст, как он был, услышать, то посмотрите предыдущий ролик. В тексте про разбитое бабье сердце звучат такие слова «Мы, мы вели себя тихо, но теперь не слышим тишины, но своей вины не признаем». Это сердце от любви сошло с ума, размножилось и начало нести какие-то непонятные фразы. Да? Может быть, все песни, что мы знаем, или большинство на самом деле вообще не про отношения или про отношения чисто политические. Я не знаю, что тут так плохо со съемкой размыто. Вчера было получше. Так, а тема, которую я хотела рассмотреть, «Адель и эмиграты. Будет ли вознесение?» Будет ли вознесение? Этот клип меня озадачил. Яблоко, с чем мы ассоциируем яблоко? Это или яблоко раздора, или яблоко в Эдемском саду. Яблоко в Эдемском саду предвещает какой-либо переход. Правильно? Переход. То есть, я думаю, что если это симуляция, то был переход между симуляциями или в большую матрешку, или в меньшую. Если это физика, может это был переход между плотностями почему они были ногими почему пошил одежда кожаной может из более тонкой материи воплотились в более грубую грехопадение вообще тема бесконечная клип меня озадачил здесь ну я со стульчиком ассоциирую сириус не только я трон сириус. В Лепиаделе интересные именно начало и концовка. В середине здесь кусочки истории, некоторые очень узнаваемые, некоторые я м, просто не знаю некоторых фрагментов истории, но некоторые очень узнаваемые. Но тут самый акцент начала на этом яблоке. В конце она откусывает яблоко и уходит. Остаются пустые истории, ну как пустые города. Это все в стиле иллюминатов. В то же время, если яблоко это не яблоко раздора, будь это яблоко раздора, было бы несколько участников. Если это переход, как яблоко в Эдемском саду, значит это предвещает переход в другое измерение, может быть. А готовит этот переход Сириус. Как вам? Там дальше поваленный стул и прочее. Там уже история идет. Может потом рассмотрим. Дальше эмиграты. Сильный вообще клип. Очень эффектный. Ну так вот. Она поднимается. Где она? Вот она, которая держит землю. Поднимается. И я подумала вознесение земли да, вверх. Ну символ, сам сухо символ вознесения. Но если она поднимается, вознесение, то я слышала, что будет две земли, либо три. В одной статье было три земли. Любопытно, что люди по своим мнениям в разных вопросах разделяются либо на две группы, либо на три группы поднимается и смотрите здесь две земли вот одну она держит специально так нарисовали а фон на котором она стоит это вторая земля по их мнению будет две земли и они показали на мой взгляд уже не так уж двусмысленно вознесение но мне похоже так если в предыдущем клипе очень косвенно то здесь здесь похоже на вознесение так что если кто-то сильно сомневался Клипы эти люди, они настолько не, не гуманитарные. Вот здесь есть мнение, что Луна перешла на сторону Юпитера, потому что лунатики, кто там какие расы, сколько их, они не хотят быть под драконами. Я подтверждаю, в матрице даже девушка с лунной прической возле колодца, она подсказывает путешественникам. Как им победить в симуляции. А здесь идет игра за кого? За Луну. Вообще мне эта картинка напоминает другой скриншот, который я сделала. К этому клипу вернемся потом. Но посыл моего сегодняшнего видео такой оптимистичный, и это уже не шутка, что надо следить за вибрациями. Так что я на таком слегка подъеме, потому что это по-настоящему, видимо. Также о прибытии межгалактической полиции уже три канала сказали, а... Где-то прошлым летом был клип, который меня озадачил. А я вот этого не знала, но я видела, что есть какое-то вот что-то, что-то, чего я не понимаю. И потом пазл встал на место. Так что сами эти клипы, они действительно точные. совпадение у моего канала идет с другими каналами сильно. А если меня что-то смущает, то это тоже уже... Так, Похоже на точную науку, просто есть что-то, чего я не знаю или не вспомнила, что не становится в пазл. Этот клип про шахматы, конечно, очень эффектный, как и клип о Дель. Может подробнее вернемся к ним позже. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.